Продолжение Давай, <связываешь> Толик! Какой с нельзя бить? С нельзя. Но он же захватывает. Да какая разница? Вы что, давай локти включать, да? Не Сейчас мы ловить будем, не будем <связываешь> ваших всех тогда. Предупреждение. Один балл. Мы не важно, что хотел угас, прошел ну Давай, как-то борются. Если ничего нельзя, давай. Давай, не спешно. А как им расцепиться, если они сцепились? Давай, Толик.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 Готов? Быстрее! Вот еще! Рокки! Быстрее! Синий. А я принимаю свое решение.